Если вы хотите заказать личный расклад, то вы можете это сделать по указанным телефону, написав мне непосредственно на мой WhatsApp, на мою почту сегодня у нас общее предсказание но однако при всем при этом если вы сейчас смотрите э, это видео значит оно предназначается именно вам и именно вам что-то хотят сейчас сказать высшие силы ну что давайте посмотрим что же нам тут хотят сказать и прочувствуем эту энергию а, возможно что-то придется и подкорректировать ну что начинаем арина помоги силы работаем Ой, как я люблю работать с картами были с такими красивыми Тут девочки мои что же он думает о вас Что у него на сердце что под сердцем что думал выбираем три позиции выбираем три позиции пока я настраиваюсь на вас называйте свое имя сейчас только вы и я каждый из вас кто сейчас там находится и смотрит меня Настраивается на принятие информации. И это исключительно для вас. Итак, начинаем настоящее волшебство. Ух, сильно. Для тех, кто выбрал позицию первую. Для тех, кто выбрал позицию 2 для тех кто выбрал позицию 3 ну и возможные подсказки которые могут у нас быть итак я все время так волнуюсь первая позиция смотрим девочки до конца потому что здесь во всех трех позициях вы обязательно найдете для себя нужную энергию найдете нужный ответ всегда есть выход и всегда Вселенная дает нам подсказки и Вселенная безусловно ресурсна так что включаемся и слушаем и работаем первое ну посмотрите что он думает о вас я обожаю эту колоду настолько она яркая настолько она мощная настолько она сильная и карта говорит сама за себя двойка чаш посмотрите вглядитесь в эту карту смотрите какая она мощная сильная красивая лилия это чистота лилия это целомудренность лилия это духовность лилия это цветок пресвятой богородицы двойка чаш это парность это любовь это возлюбленность это начало любви или уже страстные отношения. Это глубокие, чистые отношения и то, что он о вас думает. Это чистота, это мудрость, это целостность, это страсть и это, возможно, сексуальное желание. Он хочет вас видеть рядом с собой. Вы наполняете его. Если кто-то еще сейчас одинок и выбрали первую карту, то ваша любовь очень-очень близко, практически на расстоянии протянутой руки. Давайте Попросим карту сгармонизировать отношения, привести отношения в русло созидания, в русло величайшей любви и наполненности. И если кто-то одинок, пусть в вашей жизни найдется тот человек, с которым вы будете счастливы идти в гармонию в унисон в развитие и только лучшее на вашем пути всегда будет присутствовать только лучше и вторую карту тот кто загадал вторую карту посмотрите какая карта чудесная что он думает о вас? Посмотрите. Посмотрите, какая красивая карта. Какой фиолетовый цвет. Какая зелень. Какая природа, юность, молодость, красота, королева. Королева – это наполненность, чувственность, сексуальность. Чаша – это то, что связано с внутренним миром, с чувствованием. У меня даже голова закружилась. Какая хорошая энергия, благостная, вкусная энергия. Энергия на не Он думает о вас, как о самой прекрасной женщине на свете. Он знает, что вы достойны всего самого лучшего. Вы королева. Вы его королева. И да будет так. Для тех, кто выбрал третью позицию. Туз мечей. Ух, какая карта, посмотрите. Ух, какая она мощная, сильная. Смотрите. Вглядитесь в эту карту. Что он думает о вас? Темнота, ночь, луна, словы, меч, окутанный сухими ветками виноградника, и ставец, и листья зеленых осушаются и переходят в осеннюю сухую листву что-то пошло не так, возможно, в его жизни наступило разочарование, возможно, переосмысление, возможно, он стоит на пороге принятия решения, и это решение дается ему очень очень сложно, очень тяжело, но это решение Говорит об ответственности, и он понимает, и он просит высшей силы подсказать ему, что же ему сделать, как же ему быть. И он сам не понимает, как относиться сейчас и что думать о вас, он на распутье. Вот такая вот у нас третья карта, и попросим у сил Выйти из этой ситуации, итак, выйти и помочь мыслям, чувствам, душе, его душе, силы, помогите. И приходит верховная жрица и приходит женская энергетика мудрости и приходит на помощь магия настоящая магия это очень сильная карта и что же нам скажет императрица и какой совет она даст Почему он в таких мыслях о вас? Верховная жрица, помоги. И Верховная жрица говорит, что необходимо время. Необходимо человеку дать возможность принять самостоятельное решение, и он должен сейчас отправиться в определенное отлучение и уход для того, чтобы принять правильное решение. Нельзя давить. Нельзя, иначе это будет пагубно. Иначе эти все стрелы и ничью убьют этого человека. И что дальше? А дальше ваша задача ждать. Посмотрите. Луна. Вы. Одиночество. Через плохое к нам приходит хорошее. И в данном случае необходимо время для того, чтобы все встало на свои места. И мы включаем магию, и нам помогает магия. И когда мы не будем давить на ситуацию, когда мы дадим возможность развиться ситуации самой собой, он уходит в свое плавание. Ты остаешься при Луне, и ты видишь звезду, которая падает с неба. И ты загадываешь желание. Каково твое желание? Быстро загадай сейчас желание. Загадай желание, мы сейчас посмотрим. Прекрасная карта. Твое желание обязательно сбудется. И это начнется новый период, новый этап в твоей жизни. А сейчас просто нужно обнулиться. Прийти в состояние дурака. Карта очень сильная, емкая. Вернуться к своей легкости, вернуться к своей самопытности, вернуться к самой себе. Вернуться и принять в себя такой, Какая-то есть, и принять ситуацию, всю ситуацию, и его, в том числе с его мыслями. И после того, когда ты придешь в это состояние, желание твое обязательно исполнится, это будет достаточно скоро. И дальше ты вновь возродишься. Ты вновь возродишься, и в душе твоей запоют. ангельские голоса и райские птицы и розовые сады все расцветет и будет благоухать этим прекрасным ароматом ароматом любви и созидания молодости нежности красоты и вот тогда когда ты вернешься к себе к принятию себя когда ты возродишься заново он будет воспринимать себя как юную замечательную прекрасную душу и ангелы небесные рядом и они помогают и это случится в теплое время года возможно это будет весна и пусть цветут сады в душе и пусть благоухание весны наполнит душу и исцелит его душу жрица помоги. души согрей наполни возроди к любви и да будет так и так будет с любовью к вам Ирина Михайловна Ласка. Подписывайтесь на мой канал и ставьте обязательно галочку на колокольчике, чтобы получать вот такие вот прекрасные, замечательные, мистические, волшебные, трансформирующие расклады, и да пребудет с вами сила.